Привет, друзья! Я все думал, о чем сегодня с вами побеседовать. Посмотрел в окно и мелькнула мысль об осени, об осени необыкновенной, Эдаким, знаете, затяжным бабьим летом, который подарила нам природа и погода в этом году. Недолго раздумывая, я решил сделать монтаж фильма из короткометражных съемок, которые у меня а, уже были. Ну и вот то самое окно, которое подарило мне эту идею. Как видите, золотая осень, теплая погода в Подмосковье, плюс 18 градусов по Цельсию. Я точно помню, что такой теплой погоды в Подмосковье а, именно в это время – Никогда не было. Дело в том, что я родился 19 октября. Это мой день варенья. И всегда на улице были лужи, покрытые тонким слоем льда, замерзшая земля. И я радовался тому, что не было грязи, когда шел я по дороге в школу. Этот фильм был снят 19 октября 2019 года. Видите, 19 и 19. А где еще 19? Что происходило 19 октября в разные времена? Ну, мне хорошо известно, что в этот день Наполеон Бонапарт покинул пределы Москвы и отправился, как говорят, в Асвоясе в свой Париж. Но Москва все-таки была сожжена, да и бородино. Бородинское сражение вошло в историю нашего Отечества, потому что тысячи убиенных русских и французов. Война – это величайшая трагедия, и так было во все времена. И я помню, как копая картошку с родителями на участке в нашем саду, а это было место совсем рядом со старой Смоленской дорогой, сейчас это Можайское шоссе и я нашел монету как раз времен начала 19 века с двуглавым орлом и когда я ее очистил от зелени дата на этой монете подсказала мне что здесь по старой смоленской дороге передвигались наши войска все это целиком захватило мое воображение и с того момента я полюбил историю и до сих пор я ей увлекаюсь наш сад который, я помню, с детства был небольшой, а тот, который мы с супругой посадили 20 лет назад, очень напоминает мое детство. Вот две березы, и там они были такие же. Очевидно, что был некий символ моих родителей, а сейчас это наш символ, напоминает о том, что мы были, мы жили здесь, мы здесь украшали наш сад, как могли, словом, трудились. За 20 лет ель стала огромных размеров, и если под Новый год мы ее украшали даже игрушками, то теперь и гирлянд не хватает. Так, поставлю лестницу, кину пару-тройку гирлянд, чтобы в то же окно посмотреть и полюбоваться картинами новогоднего праздника. Самая трудовая пора для работы – это начало весны и практически все лето. Да что и говорить, и осенью дел по горло хватает. Жена занимается цветами, и даже сейчас, в это время, некоторые цветы продолжают радовать нас своим парадом. У меня тоже дел хватает. В хозяйстве всегда где-то что-то расклеилось, отклеилось, развалилось, что-то надо прибить, забить, выкопать, подкопать и так далее. Так что давайте смотреть вот эту э, видеозарисовку, а я прикоснусь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина и осмелюсь почитать его стихи. И, разумеется, свое любимое стихотворение э, это 19 октября 1825 года. Признаюсь честно, я его все наизусть не знаю, потому что оно довольно большое. Я помню начало и конец.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 Вообще воображение вокруг меня товарищей зовет. Знакомое не слышно приближение. И милого душа моя не ждет. Ну вот, где-то так. И я очень даже хорошо запомнил последние куплеты. Почему? Потому что вот они как-то близки моей душе. Вот послушайте. Перуйте же, пока еще мы тут, Увы, наш круг час отчасу редеет, кто в гробе спит, кто дальный сиротеет, невидимо склоняясь и хлодея, мы близимся к началу своему. Кому ж из нас под старость день лицея, Торжествовать придется одному?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 Тогда сей день за чашей проведет, Как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот. Я специально даю ссылку на эти стихи под этим видео, а вдруг вы захотите полностью прочитать эти стихи, потому что вот лично мне они очень близки. А вы спросите, а почему именно 19 октября? Ну, дело в том, что это был день окончания Царско-сельского лицея, и все друзья Пушкина, выпускники, решили каждый год 19 октября собираться вместе и отмечать эту дату. Об этом вы также можете подробно почитать по ссылке, которую я даю под этим видео. Ну что ж, друзья, на этом разрешите откланяться. Надеюсь, вы понимаете, что этот выпуск относится к блоку-плейлисту о всяком разном. И с таким материалом я к вам выхожу обычно по вторникам. А с песнями, с музыкой я встречаюсь с вами по пятницам. И так каждую неделю. Я желаю вам всего хорошего. Не забывайте подписываться на мой канал. Здесь для вас будут всегда новости самые разные. И моя музыка в аранжировках – и в авторском исполнении. Пока, друзья, скоро увидимся.